Всем привет, в этом видео я продемонстрирую технику блочного окрашивания на бок каре. На самом деле эту технику можно применять на любой прическе, и на длинных волосах и на коротких. Блочное окрашивание можно применить и в том случае, если необходимо только затонировать волосы. Я смешаю оттенки 6 NVB и 7 C в равных количествах. Это будет наш первый состав. Объем упаковки краски 10. Второй состав, медный 8 НС и коричневый 8 NVB, чтобы оттенок получился сбалансированным, не слишком медным. Третий состав, теплый бежевый оттенок 9 NV с добавлением к нему совсем небольшого количества, как порция зубной пасты, медного 8 NC. Итоговый оттенок все равно останется достаточно светлым. На верхней части головы я отделяю зону, по форме напоминающую лапу. Это третья зона. Сюда буду наносить третий состав. Далее идут зоны в форме алмазов. На них нанесу второй состав. Первый состав, самый темный, будет на первой зоне, той которая опоясывает голову спереди, по бокам и сзади. Таким образом я создаю необходимую глубину цвета. Первым составом покрываю все пряди ниже зоны макушки. Моя главная задача – придать итоговому образу больше естественности, создать цветовой контраст. Часто парикмахеры стремятся сделать такое окрашивание, чтобы цвет лежал равномерно по всей прическе, чтобы все волосы были абсолютно одинакового оттенка. Продвижение салона красоты шариками с логотипом.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 такой же эффект, волосы ниже макушки и над ухом будут несколько темнее, чем на темной области. На зонах алмазов будет состав номер два, это уже более светлый оттенок, поэтому создается разделение по глубине цвета. Необходимо тщательно и равномерно распределить краску, поочередно меняя направление движений. Я использую стойкую краску Джайко Люми Мне очень нравится ее кремообразная консистенция. Волосы на этом манекене были предварительно осветлены. Изначально они были достаточно темными, оттенок шестого уровня. Моя коллега провела блондирование до получения оттенка, который вы видите. Нет необходимости заранее осветлять волосы до платинового блонда, ведь при окрашивании я использую теплые медные оттенки. Я довожу осветленные волосы до оттенка 7-8 уровня во второй зоне окрашивания, примерно до 5-6 в первой самой темной С зоне и до 8-9 наверху, в третьей зоне. То есть я использую оттенки близких друг к другу уровней, но тона несколько отличаются. Переходит от более темного в глубине прически к более светлому и яркому на поверхности. Прокрашиваю пряди из алмазных секций вторым составом. Я использовал краску каждого оттенка в объеме 10, поскольку у меня не было задачи значительно изменить исходный цвет волос. Я лишь немного затемнил его. Если бы требовалось более радикальное изменение цвета, я бы использовал объемы 30 или 40 в зависимости от желаемого результата. Я использовал около двух унций, 56,7 грамма, первого самого темного состава, унцию, 28,35 грамма, второй смеси, и полторы унции, 42,5 грамма, краски для третьей зоны. Я всегда стараюсь смешивать немного меньше, чем необходимо, чтобы в итоге сэкономить материал и деньги. Если нужно, я всегда могу смешать еще немного, потому что если сделать слишком много смеси, хранить ее остатки невозможно. Если пришлось использовать больше краски, чем предполагалось по стандарту, можно взять за такое окрашивание больше денег. Перехожу к окрашиванию третьей зоны. Использую оттенок 9NV. Я смешал его с капелькой 8NC, только чтобы добавить нотку меди, но не затемнить. Итак, теперь мы видим результат. Смешение всех этих оттенков. Напоминаю, что эту технику можно использовать на волосах любой длины. Просто делайте такое же разделение на секции, как я показал. Или экспериментируйте и создавайте секции других форм, чтобы они подходили конкретной стрижке или набору оттенков. Проявляйте креатив и наслаждайтесь. Я буду рад увидеть ваши работы. Вы можете найти меня на Дакашин в инстаграме. В результате мы видим глубину цвета здесь, средний тон здесь и самый светлый и яркий тон наверху. Оставляю краску на волосах на 30 минут, затем высушиваю и конечно, делаю челку. Надеюсь вам нравится это смешение темного оттенка в глубине и блонда на поверхностных слоях. Эта техника дает действительно много возможностей, пробуйте разные вариации. Спасибо за просмотр.